Сейчас еще несколько мгновений. Я хочу сделать лайф на Facebook, нашу группу. Еще несколько мгновений. Угу. Уже почти готово. Здравствуйте. Я очень рада видеть вас, ощущать вас. Еще несколько мгновений мы подождем чтобы это видео нашли те, кто планирует его сегодня посмотреть. Еще буквально немного. И эту минуту я хочу посвятить. Прежде всего, я хочу сказать, что у нас замечательная группа. И у, нас замечательная... у меня замечательная помощница Катя, которая, возможно, в течение следующей недели обратиться к вам, и у нас есть уникальная возможность предоставить каждому в группе 10 минут общения, чтобы узнать, что вам интересно, что бы вы хотели, чтобы мы предоставляли как информацию. И если я знаю, и у меня есть в этом экспертиза, с удовольствием буду делать тренинги на эту тему. Вот это то, что я хотела сказать вначале. А сейчас к нашей теме. К нашей теме «Мир внутри». Почему эта тема так актуальна сейчас, вы все прекрасно понимаете, мы сейчас, то, что происходит вокруг, меняется хаотично, быстро, настолько быстро, что мы не успеваем это даже принять, переварить многие из нас, и как такое вообще может происходить сейчас, такая трагедия разворачивается, и многие люди воспринимают это по-разному, и мне очень важно было сегодня поддержать и дать стратегии. А какие можно использовать, если вы чувствуете, что эмоционально непросто а мир внутри себя? Как аналогия, хочу вам сказать, что наше тело, в нем есть где-то 7 триллионов клеток. И точно так же на планете Земля есть где-то 7 триллионов людей, может быть больше, может быть клеток больше, но похоже. Это количество похоже. И мне помогает представить себе, что когда мы все одно целое, один организм, и когда где-то нарывает, болит, то мы должны, как здоровые клетки, должны держать свое здоровье для того, чтобы помочь и поддержать те клетки, которым, которым больно в этот момент, да? чтобы поддержать те процессы здоровые, чтобы тело выздоровело. И это надолго мне очень помогает. Почему? почему помогает потому что я вижу действительно ощущаю что мы одно целое и что ни в коем случае нельзя впадать в состояние боли тоже хотя это очень легко это очень легко сделать особенно для особо чувствительных людей которые помните наш мозг он воспринимает все Одинаково, если это реальность или если это фантазия или если то, что мы увидели на фотографиях, где сейчас в данный момент страдают люди, для нашего мозга это все реально сейчас происходит с нами. И есть такой феномен, который сейчас многие из вас наблюдают, может быть, это с вами происходит, может быть, с вами, с вашими близкими, людьми, которые вы можете поддержать, увидьте это, увидьте, если они находятся в этом состоянии, это называется травма наблюдателя, человек, который смотрит на события, который очень сильно травмирует, он точно так же подвергается этой травме, сопоставимый, очень сопоставимый ущерб его здоровью и психике. И мы смотрим на это, да, мы листаем все эти новости, мы смотрим эти картинки, мы сопереживаем очень сильно, и для того, чтобы успокоиться и, может быть, как-то понять эту ситуацию лучше в надежде, что что-то другое мы можем увидеть хорошее, мы продолжаем листать те же самые сети или новости. И вы знаете, что алгоритм работает так, что то, что мы посмотрели, уделили внимание, нам дают больше этого в соцсетях, и мы получаем еще больше, еще больше боли. То есть вот это Об этом я хочу немножко тоже поговорить сегодня, потому что надо стараться не стать такой же э, клеткой, которая сейчас испытывает боль, чтобы оставаться сильным, чтобы быть в состоянии поддержать организм. В гипнотерапии мы очень часто используем этот метод, мы разговариваем с клетками человека, мы разговариваем с каждой клеткой, мы говорим, «Послушай, ты понимаешь, что…» Есть что-то, что болит, и есть что-то, что здоровое, и нужно сейчас опереться на то, что здоровое, для того, чтобы вылечить больное. Так работает наш организм. Если мы будем точно так же быть больными, как и те клетки, не на что будет опереться этой системе, почувствуйте себя, что вы не одна, не один, вы часть большой, красивой системы планеты, которая хочет... Этот хочет выздороветь, да, и мы те, на кого можно будет, должно быть, возможность должна быть возможность опереться, и нам нельзя um, падать и проваливаться, да, вот в эти состояния. И вот это состояние наблюдателя наблюдателя оно достаточно серьезное. то есть если не уделять этому внимания и те вот пункты которые сегодня мы озвучим как можно себе помочь или помочь близкому кто рядом с вами в таком состоянии что она делает она разрушает наши автоматические процессы в теле то есть Кровь, как движется кровь, как мы дышим и так далее, все это начинает разрушаться. В гипнотерапии мы это называем механизм, по-английски называется fight or flight Многие из вас знакомы с этим. Это когда какой-то стресс очень сильный, и мы впадаем в состояние, или как в животном процессе, это было, или я сейчас... Или меня съедят, или я кого-то съем. То есть мы или сдаемся, или идем как будто в бой. И для тела, это, и для нашей системы это очень сильный стресс. Именно это мы используем, чтобы... Человека вести в транс-состояние. То есть люди, которые находятся в состоянии травмы наблюдателя, они, в принципе, ходят в трансовом состоянии. Человек в трансовом состоянии, в гипнозе, не обязательно лежать с закрытыми глазами ничего не помнить. У него можно просто находиться даже годами. Что происходит с ним? Он воспринимает всю информацию, которая приходит извне, не фильтруя ее, не фильтруя ее начинает путать, где правда, а где выдумка, да? ослабевает воля. Мы не хотим быть в таком состоянии. Да, мы можем зайти в это состояние для терапевтических каких-то дел, потом из него красиво выйти и дальше продолжить бодрствование, здравии, да, но мы не хотим в нем находиться постоянно. И это то, что делает травма наблюдателя. Может даже привести как PTSD, это называется по-английски, как последствия травмы, расстройства психики. Да? То есть что, нужно, что я рекомендую делать, что рекомендуют делать психологи? Первое – это задать себе вопрос, а помогает ли мне это состояние, кому я помогаю этим состоянием и да действительно многие мои знакомые первую неделю впали в это состояние это естественно но я подумала ну вот чем мы можем помочь помогает ли то что мы делаем что мы себя загоняем в эмоции ответить себе на этот вопрос сначала самостоятельно потом Вернуться в свои границы тела. Вернуться в свои границы тела, понять, это я, я здесь. Вернуться в свои границы пространства, где вы находитесь оттуда. Если есть возможность создать ее, если ее нет, пообщаться с реальными людьми, которых можно потрогать. Это помогает вернуться из вот этого внутреннего борьбы, которая идет внутри, помогает вернуться туда, где вы на самом деле находитесь, выйти из состояния транса в состояние бодрствования. Вот на нашем курсе, когда мы делаем самогипноз, мы работаем в нем, делаем терапевтические разные важные вещи, потом мы выходим красиво из этого состояния. Я всегда прошу, мы отсчитываем себя, конечно, и я всегда прошу какую-то мышцу напрячь, для того, чтобы напомнить теле, телу, что мы вернулись в тело. Вот то же самое здесь. Что-то сделать с телом. Помогает заняться, если кто-то может пройти, заняться спортом. Побыть на природе, побыть с кем-то, кого можно за руку подержать. Это очень помогает выйти из этой ситуации. Следующее. Перейти, вот когда... Вот когда вы немножко, или вы видите, что человек чуть-чуть вышел, ну тогда после этого можно принимать решение, что делать. Потому что когда мы принимаем решение в состоянии напряжения, во-первых, мы не видим решения. Если мы видим, оно только одно, и оно только... Нет позитивного разрешения ситуации. То есть я предлагаю иногда даже отвлечься намеренно, на что-то другое что приятно что-то даже что можно сфантазировать или как это будет прекрасно когда это все закончится побыть там в своем воображении закрыть глаза уделить этому несколько минут не для того чтобы абстрагироваться от того что происходит и сказать нет этого нет нет для того чтобы вернуть свою человеческую систему систему своего тела вернуть в ресурсный режим и оттуда принимать решения и оттуда принимать решения делать вещи которые действительно полезны которые имеют позитивный результат для себя да, для себя как успокоить себя как может быть каждодневные дела и конечно же что можно сделать чтобы помочь и вот эти действия все, что возможно, что для вас возможно сделать. Для кого-то он замечательный а, манифестатор, а, может заниматься медитациями, представляет. Да, вот сейчас огромные группы есть. Кто-то имеет возможность оказать физическую помощь. А, гуманитарную помощь, кто-то имеет возможность соединить людей, которым нужна помощь, я знаю кого-то, кто может помочь. То есть начать действовать уже не из состояния, в котором мы изначально начали, да, когда эмоционально были очень в таком как вихре эмоций, а уже когда мы чуть-чуть отвлеклись и можем смотреть, объективно на то, что происходит, когда мы больше можем отделить правду от неправды, когда мы можем логически мыслить, когда наша воля пришла в порядок, когда наши автоматические реакции в теле, автоматические процессы налажены, что может еще очень помочь. Мы будем делать сегодня эту медитацию. Почему я говорю об этом мир внутри себя? Потому что мир внутри себя как вы понимаете, и те, кто слушает меня, это очень хорошо чувствует и понимают, что тот мир, который внутри нас, он отражается на среду, которая вокруг нас. Мы транслируем то, что внутри, то есть снаружи, и то, что происходит внутри нации, внутри страны, внутри континента, это то, что мы транслируем еще дальше. Поэтому как. В малом, так и в большом одни и те же работают законы, как клетка внутри всего организма, так человек внутри планеты, так наша планета внутри системы. Поэтому наш внутренний мир отражается в больших и больших... Представьте, как будто это огромное количество зеркал. Я сейчас вспомнила, что... В Ядвашен, в Израиле, в музее, есть такая комната, в которой ты заходишь, там огромное количество свечей. И она символизирует а, свечи в память погибших во время катастрофы Второй мировой войны. И потом нам сказали, вы знаете, там горит всего одна свеча, она отражается так много раз, поэтому кажется, что это бесконечное. Количество свечей, там система зеркал. И вот я хочу, представьте себе, что вы — это единственная свеча, которая, когда горит, столько света, столько света вокруг вас. Мы будем делать сегодня медитацию, что-то вот в этом, об этом мы будем тоже говорить. То есть отражать свой мир, стараться в своей семье, чтобы было... Вот, что, помириться с кем-то с кем вот даже даже если человек не готов протянуть вам руку просто обратиться к нему вы протяните руку и важно что человек согласится или нет это его решение его воля я помню несколько лет назад в калифорнии приезжал далай-лама у него был день рождения было много людей я присутствовала там это было удивительное переживание и было возможно задавать вопросы и кто-то задал вопрос а как вот столько тогда тоже тоже что-то происходило в мире, но ну, не такого масштаба, но тоже больно. И кто-то спросила, как нам в мире навести порядок? Вот как нам сейчас быть? И он ответил, что наведите порядок, начните с себя, внутри себя, сделайте мир, потом перейдите на свою семью миротворчески, сделайте там мир, потом перейдите. На своем э, район, где вы живете, на свое сообщество, комьюнити, вот таким образом, начиная изнутри, изнутри себя. Мне вспомнилось это сегодня, я захотела поделиться с вами, что как нельзя точно, это то, что сейчас необходимо нам сделать. А я хочу удостовериться, что я сказала все, что я планировала, прежде чем мы. Начнем наши медитации. Сегодня вы можете пока подготовиться, не обязательно гасить свет и ложиться, можно просто сидя. Вообще тот состояние транса, в которое мы заходим, легкое, очень состояние альфа, в котором мы находимся в этих медитациях, которые я делаю онлайн, вы можете делать их с открытыми глазами. Вы можете, если что-то вас отвлекло, ничего страшного, можете вернуться, как будто вы смотрели фильм. Потом что-то вас отвлекло, вы вернулись и включили опять, смотрите его дальше. Даже если есть какой-то шум, это не, не очень будет вас беспокоить. Ну, постарайтесь, чтобы, если есть возможность, что вас не беспокоили, это, конечно, замечательно. Но если что-то произойдет, пускай это вас не огорчает, вы можете продолжить с того же места дальше. Да. я сказала все что я планировала сказать я попрошу вас сейчас занять удобную позу еще хочу сказать что с точки зрения души то что вот пришло из его контакты с учителями духовными, что вы понимаете, что мы всегда говорим о том, что душа выбирает обстоятельства, в которые она приходит, на реинкарнацию выбирает тело, в котором она приходит. И, конечно, мы выбрали этот момент, исторический момент, быть здесь. И, наверное, если мы его выбрали, наверное, мы взяли с собой те качества, которые нам помогут, этот момент не просто пережить, а быть созидательными здесь и помогать и менять, творить реальность, которую мы хотим. Много больше десяти лет назад кто-то получил Нобелевскую премию из, в области экономики, забыла имя ученого который нашел, что единственная корреляция в рынках, да, что будет, что поднимется, что опустится, это что люди думают, что будет. Если большинство людей думают, что рынок пойдет вверх, то он пойдет вверх. А если большинство думает, что он пойдет вниз, он пойдет вниз. Но это не только в экономике, это везде и в политике тоже. Давайте мы будем тем большинством, которое будет видеть. Мирное урегулирование, мирное а, понимание, когда люди понимают друг друга, когда спокойно, прекрасно и хорошо. Мы будем этим большинством. А, ну все, я думаю, вы готовы. Можно удобно сесть. Позвольте себе прикрыть глаза, если хотите. Если хотите, можно оставаться с открытыми глазами. Обратите внимание на свое тело сейчас. Мы особенно уделим внимание телу, его границам. Если хотите, можно даже положить руки на колени или потрогать себя. Вот это я, это мое тело. Оно здесь. Осознайте, сидите вы или лежите в этом терапевтическом путешествии. Удобно ли вам, тепло ли вам? Обратите внимание на стопы, на пальцы, на ногах. Мы обычно не обращаем внимания на такие детали, пока они нас не беспокоят в теле. А сейчас я попрошу вас, Обратить внимание на правую ногу, большой палец правой ноги. И сейчас каждому пальчику правой ноги благодарность за работу, за труд. Стопы ⁇ это наш баланс. Это земля под ногами, ощущение земли под ногами. И метафорически тоже благодарность стопам за это через стопы проходит вверх энергия земли планеты земли мы часть этой системы надает нам силы на манифестацию наших идей на созидание каждый пальчик правой ноги можно посвятить ему вдох и выдох каждому пальчику правой ноги вдох и выдох с благодарностью. И когда вы дышите, обратите внимание, что вы дышите глубоко, полным дыханием, и грудной клеткой, и даже животом. Дышите глубоко. Когда мы проходим по телу, и если где-то есть напряжение, Обычно это эмоции, и когда мы дышим глубоко, мы как будто трансформируем, прочищаем это, и это очень-очень хорошо. Левая нога, большой палец левой ноги, сейчас внимание там, продолжая дышать глубоко, спокойно. Никуда не торопясь, благодарность каждому пальчику левой ноги. Как они ощущают себя сейчас, удобно ли им, тепло ли им, пальцы, ног. Сейчас, постепенно, заканчивая благодарность пальчиком, Обратите внимание на стопы целиком. И, возможно, кто-то ощутит покалывание или приятное тепло в этой части тела. Ваше внимание там. Поблагодарите эту часть тела, все клеточки этой части тела. Ведь вы же как Бог для этой вселенной своей, своего мира. И когда вы обращаете на них внимание, на эти клеточки, им это очень приятно. О, Кто-то обратил внимание на нас, как мы трудимся, как мы работаем. Автоматические процессы в теле работают. Мы благодарны им в полном балансе, самым лучшим образом поддерживая здоровье, эмоциональное, физическое, давая возможность творчеству, развитию, росту, любви. Мы благодарны этому телу за ту возможность, которая есть у души, проживать этот опыт здесь, на этой земле, в это время, в это ужасное и прекрасное время. Мы выбрали это, может быть не помним когда и зачем, но мы выбрали это время для себя. И обратите внимание сейчас на ноги целиком, икры колени, бедра, это ваши ноги, ваше тело. Ощутите его по границе. Можно пройтись руками, погладить себя по бедрам. Вот это я, напомнить себе свои границы. Помните, это один из шагов для того, чтобы вернуться в ресурсное состояние ощутить четкие границы себя, своей психики, своего тела. И поднимаемся выше. Уровень бедер, тазов. Если вы сидите, ощутите, пожалуйста, силу притяжения, поддержку. На чем вы сидите, поддерживает вас, лежите. Ощутите это тоже, спина. Ваша спина, ваш стержень. Ваши плечи, благодарность им. И если вы чувствуете как будто бы метафорически какая-то тяжесть есть на плечах, вы можете сейчас ее отпустить, как будто снимаете тяжелый рюкзак и положить его рядом, он сейчас не нужен. И если хотите, можете представить, как и он исчезает внутри земли, трансформируясь. В нейтральной энергии ваши плечи руки правая рука сколько благодарности ей за ее труд за ее работу каждой клеточке вашего тела Продолжайте обращать внимание на дыхание, что оно глубокое, спокойное. Если хотите, сейчас можно сделать так, чтобы вдох был немножко короче, а выдох длиннее. Как будто бы вы считаете насчет счет 4 вдох и насчет счет 8 выдох. Несколько таких дыханий, глубоких. И это дыхание тоже очень балансирует и успокаивает. Вы в своем теле, вы ощущаете его физические границы, дыхание. Некоторые могут даже ощутить биение своего сердца. Вы там, где вы Бог в своей Вселенной. И вы решаете в этой Вселенной, как вы хотите, чтобы там обстояли дела. И вы провозглашаете там мир взаимопонимание хотя это и так там есть ведь клетки каждая из них трудится и знает свою роль исполняет ее автоматически идеально обратите внимание на этот прекрасный порядок внутри себя и даже если мы не понимаем, как какие-то процессы происходят, они происходят идеально в унисон один с другим. Как один идеальный организм. Обратите внимание сейчас на мышцы лица, что они расслаблены. Возможно, даже мышцы челюсти расслаблены, и рот слегка приоткрыт. Лоб расслаблен. Задняя часть головы спокойно лежит. Если вы лежите, шея, все маленькие мышцы шеи расслаблены. Успокоены. И, возможно, вы почувствуете сейчас, что ваше тело ощущается немного тяжелым, потому что, когда мышцы расслаблены, есть ощущение тяжести, и это очень хорошо. Это хороший знак для вас. Вы сделали замечательную работу сейчас. И вот такие 10-15-минутные обращения к своему телу, внимание ему, ощущение его присутствия в нем целиком, очень ценно для нашего физического и душевного здоровья. Я вам рекомендую находить время сейчас, как никогда. Важно вот это общение, возвращение в себя, это то, что мы можем контролировать. У нас в руках пульт от нашей жизни. Мы можем выбирать, на что мы хотим обращать внимание и как мы хотим это делать. И сейчас у вас есть еще одна возможность, еще один инструмент регулировать это. Эта запись останется здесь, я сохраню ее, вы сможете возвращаться к ней, если захотите. И сейчас я хочу, чтобы представили себе вокруг вашего тела, в вашем воображении, красивый свет, свет, который символизирует безусловную любовь и все ваше тело сейчас находится целиком в нем, как в красивом, мягком одеяле. Как это ощущать себя в этой эмоции, безусловной любви? И я уверена, что у каждого из вас есть такие мгновения, которые можно вспомнить, поднять сейчас, безусловной любви. Для кого-то это любовь к ребенку. Для кого-то это любовь, когда вас любят так. Бабушки так любят своих внуков, не воспитывая их, просто любят. Дедушки, так нас любят животные, так мы любим их. Много-много вариантов есть у каждого, свои поднимаются сейчас. Безусловной любви. И если кто-то не может вспомнить, я уверена, что вы можете вспомнить, как вы кого-то любили, безусловно, и как отражение, как множество зеркал. Представьте, что эта энергия безусловной любви отражается. На вас сейчас и вы принимаете ее ощущаете ее безусловной любви и сейчас представьте что как будто бы от вас от этого облака безусловной любви вокруг вас с которым вы вместе оно ваше вы создали его сейчас как будто бы отходят лучики вне вас, к другим людям, людям, которых вы знаете, близкие, и вокруг них зажигается такое же облако, такой же красоты, может быть, немножко другого оттенка, и дальше, и дальше, как будто целая сеть таких, Светлячков, лучей, зажигает любовь вокруг других людей. Как будто огромное количество зеркал отражает вашу любовь. И она бесконечна. Она становится бесконечной, огромной. Побудьте в этом состоянии столько, сколько вам приятно. Запомните тот цвет, который символизировал для вас безусловную любовь. И я предлагаю вам в вашем окружении, в одежде, которую вы носите, что-то на столе, на котором вы работаете, поставить именно такого цвета, как якорь к этой эмоции для себя. И постепенно, взяв самое прекрасное и полезное для вас из этого путешествия, с благодарностью, тем, кто делали его вместе с вами в нашей группе нашим духовным наставником кто а, имеет такую веру что они есть постепенно возвращаемся я посчитаю от 1 до 5 и когда я скажу пять, вы почувствуете себя бодро, обновленно, как будто вы хорошо отдохнули, хорошо поспали. Один, два, три, закрываем эту дверь подсознания, берем все самое лучшее из этого путешествия в свой день, свою неделю и так далее. Раз, два, три, четыре, пять, полностью проснулись. Раз, два, три, четыре, пять, полностью проснулись, чувствуем себя бодро и обновленно с возвращением я благодарна вам за эту возможность быть с вами возвращайтесь и как я и сказала я оставлю запись здесь в этой группе этой встречи и если вы чувствуете, что кому-то из ваших друзей, знакомых, она может помочь, эта встреча, пожалуйста, делитесь. Спасибо. Я вас обнимаю. До новых встреч. До свидания.